Привет, салага! Привет, капитан! И вам тоже всем привет! Это новый рисовач и мы начинаем! Ееееее! Yeah! <музыка> Парни, освободите съемочную площадку! Чего нахуй? Ты ничего не попутала, шпала? Вас уволили! Болите отсюда! <музыка> Алло, ебать! Что тут за шпала пришла и выгоняет нас? Вы уволены! Сука! Салага, пошли отсюда, блядь. Лох, толстый сиськастый хуй. Что вы сказали, господа? Ничего. Ничего. А знаете что? У меня есть для вас работа. Будете зачитывать комментарии подписчиков. Согласны? Согласны. Конечно, согласны. Ну так давайте. За работу, черти. Ну сейчас зачитаем, ебать. с нарисуй, спудим у нас егой. Какая-то хуйня, братан. Давай лучше какого-нибудь блогера. Браток, нарисуй мне тянку плюс, заранее с посяпки. В другой раз обязательно нарисуем для тебя тянку, парниша. Сука, круче да винчи рисуешь? Нарисуй мариапазизя. Спасибо большое, пидорас, пошел нахуй. Ахуйно, нарисуй Дэдпула в честь фильма. Бля, в честь выхода фильма немного опоздали, но нарисуем. Эй! И дарас рисует пула! Просто прекрасно. А по мне какая-то хуйня баная, аха. Они закрыли ебло! Возвращайте Дэдпула! Привет! Чего те? Привет, Дэдпул! Привет! Пидорасы, несите портрет в студии. Кто это? Это ты! Нет, на самом деле я нормально выгляжу! А на портрете какая-то хуйня. Ладно, вы меня подловили. Я хуёво выгляжу. Нет, нормально. Нет, хуёво А, блядь, да пошли вы нахуй. Ты чё охуел? Совсем уже ебанулся человек-паук. Это не человек-паук, долбаел Оп. Пошел нахуй. Нарисуй котеха, доктор, это не нарисуешь. Даже обзывать не надо. Пошел нахуй. Саоника нарисуй плюс. Ок, хули, сейчас будет исполнено. раз, рисуй Саоника. Чего орешь глядина? <социт> <как> <как> <как> <как> <как> Что за хуйня он рисует? Остановите его! Не успели сломать этому художнику хуй, которым он это нарисовал. Да уж, недаром говорят, что художник от слова хуй ебаный Пиздец, и что с этим теперь делать? Ого, это же я так круто. Кто это нарисовал? Я хочу пожать руку этому художнику. Не выйдет. Я ему сломал хуй, которым он это сотворил. Так ты же сказал, что вы его не успели сломать? Бля, пошли-ка нахуй отсюда. Ты присаживайся. Спасибо, я постою. Тогда слезь с кресла, а то как черт на нем топчешься. Извините. А чего не сидится? Жопа болит. Это из-за съемок твоего нового фильма. Именно. Почему перенесли премьеру? Потому что фанатам не понравилось, как я выглядел в трейлере, который недавно вышел. Но, по-моему, я выгляжу неплохо для своих лет. И как же ты будешь выглядеть после переделки твоего персонажа? Да вот, примерно так. Сколько ты зарабатываешь? Нихуя себе спринтер! И картину прихватил! Больше рисовать не будет? Говорили, что будет, но получайте. Мы слов на ветер не бросаем. Салага, ты обещал мне сегодня сотку вернуть. Да пошел ты нахуй. Нарисуй кота Саймона. Братишка. Братанчик. Братуха. Сейчас нарисуем. Уважаемый. Извольте, пожалуйста, изобразить нам кота Саймона. Ставь лайк, если любишь котиков. А если у тебя у самого дома живет котик, то подписывайся на канал. Ну тогда еще жмякай и на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Кс -кс -кс. А вот и Салойман пришел. Ну как тебе, Саймон? Нравится? Мяу, мяу. Да, это ты, котик Это, конечно, очень мило и трогательно Но нам пора заканчивать Хорошо, Так где Саймон? Ах ты ж ёб твою мать о, -о, -о это так мило Пиздец, до слез. Ребята Пишите в комментарии, кого вы бы хотели, чтобы мы нарисовали в следующем выпуске. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока. Ребята, вы куда пошли? Не оставляйте меня так.